Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами будем учиться расправлять жуков. Я вместе с вами буду постигать этот процесс, потому что я в нем новичок. Это, конечно, не первые жуки, с которыми буду работать, но совершенствоваться еще есть куда. Сегодня у нас несколько жуков, в данном случае это лесные сужужицы Я потом вам покажу их поближе. Интересно отметить, что собирал я этих жуков в течение недели, в 20-х числах июля. Идя каждое утро, идя на работу, я находил одну или две жужжицы приблизительно в одном и том же месте. То есть разброс составлял 2-3 метра. Они все лежали на спине, находила их лежащими на спине. Они просто дрыгали лапками. Никакие попытки перевернуть их не увеличивались успехом все равно бились в конвульсиях. Я их забирал. Дома они у меня в таком состоянии проходили, проводили два три дня и потом умирали. Вот, Почему происходило именно так, я понять не могу. Некоторые из этих жуков я оформил как наблюдение в сервисе орг и написал туда комментарии с данным вопросом. Но, к сожалению, пока ответа никакого не последовало. Так что, если вы знаете, ответ, то напишите пожалуйста в комментариях или другим любым способом удобным для вас. А. За Почему? время пока они находились у меня, они конечно засохли, поэтому перед тем как расправлять, их нужно замочить в воду. Я вот замочил их на двое суток и затем еще вымачивал в обезжиривающем средстве есть такой жидкость для обезжиривания и очистки насекомых. Состав написано бензол. И что нужно встряхнуть больше, никакой информации о нем у меня нет. Вот. Ну, пахнет как ацетон, но специфический запах жужелиц он все равно не устраняет. Надо отметить, что число видов жужелиц по разным оценкам колеблется от 25 до 50 тысяч видов. В России и сопредельных государств уже насчитывается около трех тысяч видов. И каждый год открываются новые. Итак, давайте подготовим место для расправки этих замечательных жуков. Ну вот у нас все готово. Первым делом мы достанем какую-нибудь жужлицу на стол. Давайте выберемся. В данном случае у нас попался экземпляр без одной средней лапки, пока отложим его. Давайте найдем еще что-нибудь. Так, на это все лапы целы, усики целы. Сейчас мы просто тогда Немного берем с него воды. Можно с салфеткой впитается. Для расправки я использую ну, вот, собственно стирательная губка для маркерной доски. Я купил в ближайшем книжном магазине. В принципе они меня устраивают итак мы выбрали одного из жуков положим его на столик импровизированный и приступим к расправке первым делом нам надо его перевернуть и закрепить То есть для закрепления я использую обычным таким Швейные булавки, аккуратно переворачиваю. Лапки, как видите, очень мягкие. Давайте его закрепим по середке. Так, креплю я его обычно районе груди, у них есть небольшие тут выемки. И я двумя булавками просто под них стараюсь догнать. Вот, две булавки, теперь надо его немного выровнять. Сделать... Так, все жук у нас ровный. Вот. Также есть у меня булавочка, которой острие немного загнуто. В принципе, это делается... Я сделаю еще одну, чтобы мне было удобней. То есть, аккуратно, плоскогубцами острие так вот загибаю. И мне надо делать крючок, просто немного. Как кочерга что получилось. ну вот в принципе этого хватит. и теперь наша задача это вытащить из под жука лапки все. у них на, на конце лапок есть коготки сдвоенные, за них удобно цепляться. раз Два. ну и задние лапы идем вот дальше два. Так теперь давайте по одной лапе закреплять. Наверное, начнем с задних. Накрепляю просто в районе суставов крест-накрест лавками. Задние лапы мы закрепили. Теперь то же самое проделаем со средними. Вот. С этой стороны мне никак не дается. Я потому что иголку поставил закрепляющую иголку не в том месте. То есть я поставил до ноги и она упиралась. Нее. Сейчас мы исправим эту ошибку. Вот так вот вот. Теперь нога должна легко пойти. Вот. Осталось самое интересное, это нам надо закрепить голову закрепить голову и расправить верхние челюсти. Я сейчас на некоторое время поверну голову к себе, чтобы не было удобнее. Потом покажу вам, как это получилось. То есть, на самом деле, точно так же крест-накрест, только под головой я стараюсь ее приподнять. вам видно. Но в любом случае сейчас я сменю объектив, поставлю макро и попробую снять все это крупным планом. Ну вот, думаю, теперь видно чуть получше. Собственно. Голова наша жужилицы. Стараюсь попадать в фокус глубину резкость задние лапы не симметрично начало будет вот делать немножко секундочку ну вот я немного поправил задние ноги теперь они выглядят получше вот такой вот жук у нас получился сейчас я еще покажу предыдущих жужелиц, которых я расправил ранее эту жужелицу я расправлял наверное, позавчера уже немного подсохло И еще одна. А просто на коврике полиуретановом туристическом. Вон, всего я их расправил три. Этих я сегодня, скорее всего, буду уже снимать и оформлять в коллекцию. Такой вот красивый. Красивые жуки. Очень яркая краска. Ну что ж, друзья, вот и подошел к концу процесс расправки. Жук, в принципе, получился достаточно хорошо. Очень красивая поза. Может быть, немного неестественно. Видео должно лежать пониже. Ну, мне нравится так. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас есть какие-то вопросы, а, возможно, советы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Подписывайтесь на канал. До свидания.